Глубоко уважаемые Председатели, глубоко уважаемые коллеги, хотела бы поделиться с вами возможностями позитронной эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией в оценке эффективности лечения лимфопролиферативных заболеваний. Я хочу сказать, что в настоящее время позитронная эмиссионная томография стала абсолютно доступным методом, который возможно выполнить пациентам в рамках программы обязательного медицинского страхования. Поэтому все прошлые постулаты о том, что ПЭТ это очень дорого и недоступно, наверное, канули в лету. И в настоящее время позитронная эмиссионная томография вошла очень широко в практику врачей онкологов, я надеюсь. И хочу сказать, что с каждым годом у нас все больше и больше поток пациентов, которым необходимо выполнить данную процедуру. Что же это за метод? Этот метод позволяет регистрировать пространственное и временное разрешение распределения радиофармацевтического препарата в организме пациента и его количественное определение концентрации, выраженное в коэффициенте стандартного накопления. Мы его называем SUV. Моя лекция будет посвящена э, скорее э, освещению современных рекомендаций по выполнению ПЭТ-КТ у пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями. Я абсолютно согласна с предыдущим докладчиком, что ПЭТ с тордозоксиглюкозой не является абсолютным, стопроцентным методом оценки эффективности лечения, потому что, как уже сказал предыдущий докладчик, лимфома Хорчкина, в общем-то, это и воспалительное заболевание. А поскольку это воспалительное заболевание, то присутствуют клеточные элементы воспаления. И все клеточные элементы воспаления с большим с большой активностью накапливают фтордезоксиглюкозу, равно как и опухолевые клетки. Поэтому дифференцировать э, клетки опухолевой и клетки воспалительной не представляется возможность. Но, тем не менее, фтордозоксиглюкоза является основным радиофармпрепаратом в онкологии. Она хорошо изучена, э, очень доступный синтез, очень, э, скажем так, Относительно дешевый синтез этого радиофармпрепарата, возможно, его передача в, в ПЭТ-отделения, которые не оснащены циклотронно-радиохимическим комплексом. Поэтому так исторически сложилось, что, что тортозоксиглюкоза стала основным радиофармпрепаратом, который накапливается в большинстве опухолей. Высокий захват тортозоксиглюкозы ассоциируется в... С плохим прогнозом, если мы говорим о солидных опухолях, например, о раке легкого, тем не менее метаболический ответ, а именно снижение накопления радиофармпрепарата в ходе э, лечения э, опухолевых заболеваний, является хорошим прогностическим маркером. В первую очередь я бы хотела сказать, что при различных видах лимфопролиферативных заболеваний мы сталкиваемся с разным. Уровнем захвата в торт из оксиглюкозы. Поэтому следует помнить, что ПКТ надо назначать исключительно пациентам с лимфомой Хошкина, Всегда характеризуется высоким захватом РФП. При агрессивных Хошкинских лимфомах, таких как ДБККЛ, первичная медиастинальная лимфома, лимфомы из клеток мантии, надальная лимфома маргинальной зоны, повторюсь, это обязательно должна быть... Лимфо, лимфомы с поражением лимфатических узлов, ангиоимунобластная, анапластическая лимфома беркета, нкт клеточная лимфома и фолликулярная лимфома грейд-3. Э, грейд 2, грейд 1, как правило, мы видим небольшое, как облачко накопления радиофармпрепарата в проекции пораженных лимфатических узлов. Есть лимфомы, которые слабо накапливают радиофармпрепарат, поэтому не назначать в это пациентам с индолентными лимфомами, кожными проявлениями лимфом, кроме паникулоподобной это клеточной лимфомы, мелкоклеточной лимфоцитарной лимфомы, маргинальные зоны с поражением селезенки и мальт-лимфомы. Есть также активно накапливающий в тортозоксе лимфомы с экстранадальным поражением. Чаще всего это ДВККЛ и лимфомы маргинальной зоны, а именно это головной мозг. Сердце, Я сталкивалась достаточно часто с лимфопролиферативным заболеванием с поражением э, миокарда. Это нота, э, ротоглотка, желудочно-кишечный тракт, ДБККЛ, яички и яичники, почки. Данный слайд демонстрирует различные шкалы оценки эффективности лечения при солидных опухолях и лимфопролиферативных заболеваниях черным, в черных э, прямоугольниках показаны шкалы оценки эффективности лечения заболеваний у, с помощью ПЭТ-КТ. Когда следует выполнять ПЭТ-КТ, если мы говорим о лимфопролиферативных заболеваниях? Обязательно до начала лечения, потому что очень часто в своей практике к нам сталкиваемся с тем, что приходит пациент, и значит, у него уже химиотерапия прошли два цикла. Тем не менее, ПЭТ до начала исследования не выполнен. В процессе лечения от нас просят давиль. Откуда мы можем знать, какой давиль, если, ну, в принципе, можем предполагать, но мы не знаем, насколько изначально был высокий захват тортозоксиглюкозы. Может, это была, скажем так, пэт негативность ДГ-негативная да, лимфома. Поэтому, естественно, в процессе лечения она тоже будет, не будет наблюдаться захват тортозоксиглюкозы. Поэтому, согласно рекомендациям, по диагностике и лечению лимфомы Ходжкина 2020 года, это последние рекомендации. обязательно выполнение на первичном этапе ПЭТ-КТ с торт из оксиглюкозы. Причем зоны э, обследования это либо все тело от макушки до пяток, либо от э, основания черепа до середины бедра. Все зависит от того, что нам скажет онколог. Мы все время опираемся на, на мнение онколога. Ну или ПЭТ-МРТ. Какое оптимальное время выполнения ПЭТ-КТ у пациентов, получавших или получающих противоопухолевое лечение? Не раньше, чем через 10 дней после последнего приема химиопрепаратов. Это тоже обязательно, не после второго, а перед третьим циклом. Если мы говорим о лучевой терапии не ранее, чем через три месяца после последнего сеанса облучения. И говоря опять же о кошкинских лимфомах, мы применяем шкалу ДАВИЛЬ, а это качественный анализ результатов. И в качестве органов референтов мы используем правую долю печени, накопление препаратов в правой доле печени и в пуле крови над дугой аорты. Я не буду останавливаться на этом слайде, вы прекрасно его знаете. Вы прекрасно знаете градации по ДАВИЛЬ. Тем не менее, 4 пятая градация чем отличается? Больше физиологического накопления в печени, значительно больше. Это вроде бы эмоции. Но если говорить о цифре, то пятая градация – это накопление в патологическом очаге радиофармпрепарата в 2-3 раза больше, чем в печени. И ПЭТ, извините, вернусь сейчас. ПЭТ негативным считается первая, вторая, третья градация. ПЭТ позитивным, четвертая, пятая градация. Х это новые очаги, которые не связаны с заболеванием. Скорее всего, это воспалительные очаги, связанные да, с, той же, э, с той же пневмонией, с, той же, с тем же инвазивным спергелезом, который наблюдается э, в ходе химиотерапии. Данный слайд демонстрирует, как мы видим различные баллы по ДАВИЛЬ. Тоже останавливаться не буду. Хочу лишь показать о месте ПЭТКТ в э, оценке эффективности лечения. Этапы промежуточной оценки перед третьим курсом, сразу перед третьим курсом. И обратите внимание, пэт -КТ. Здесь нет КТ с контрастным усилением. Но я хочу сразу сказать, что КТ должна быть выполнена компьютерной томографией в диагностическом режиме. Чем страдают очень многие п центры Описывают только ПЭТ, не описывая КТ. Ну, это вот, я хочу сказать, просто недораб... некая недоработка администрации. На самом деле, если мы выполняем ПЭТ-КТ, мы должны отлично выполнить и КТ-исследование, и описать его с размерами узлов, с указанием таргетных узлов, а также накопление в каждом узле. Пока в SUV. Опять же, чем еще грешат иногда заключения? Я хочу отметить, что давиль, он един. И мы ставим давиль по максимальному накоплению, по узлу с максимальным накоплением. А не давиль перед каждым узлом. Потому что иначе это вызывает некий ну, когнитивный диссонанс, наверное, у онколога. Давиль един. Максимальное накопление соответствует категории давиль. Опять же хочу отметить, что для... Того, чтобы выбрать правильную тактику лечения, безусловно, ориентир... должна быть ориентировка на накопление по шкале Давиль. И вот критерии оценки 2014 года Лугана. Первая, вторая и третья градация по Давиль, независимо от отсутствия или наличия остаточного объема опухоли, свидетельствуют о полном метаболическом ответе. 4,5 балла подавили при промежуточном сканировании, при снижении накопления втордозоксиглюкозы по сравнению с исходным уровнем предполагает заболевание, чувствительное к лечению. А по окончанию лечения обозначает метаболически активное заболевание. 4-5 баллов подавиль при отсутствии динамики накопления в тортозокси оксиглюкозы отсутствии метаболического ответа, а увеличение накопления, прогрессирование заболевания. Ну и, конечно, появление новых очагов, связанных с патологией, является с лимфопролиферативным заболеванием, указывает на прогрессирование. Но появляются новые препараты, появляется иммунотерапия, мы сталкиваемся с феноменом псевдопрогрессии, которая, конечно, нас поначалу сбивала с толку. Поэтому, что должен сделать врач-радиолог, прежде чем поставить либо прогрессирование заболевания, либо указать на псевдопрогрессию? Мы должны в первую очередь найти маркеры побочных экстратуморальных эффектов иммунотерапии. И что это может быть? Это может быть более высокое накопление в печени, в смысле в селезенке, извините, чем в печени. Более высокое накопление появляется в гипофизе, щитовидной железе, желудочно-кишечном тракте, надпочечниках легких сердца, как органах, которые могут э, поражаться э, аутоиммунным процессом. Кроме того, у пациентов мы наблюдаем саркоидоз, который может быть индуцирован препаратами, которые относятся к группе иммунопрепаратов. И появляются критерии оценки эффективности Лайрик, которые появились. Это адаптация классификации Лугана, и эти критерии появились для оценки эффективность иммунотерапии, появляется так называемый неопределенный ответ, мы так и пишем, неопределенный ответ, который может заключаться либо в увеличении опухолевой массы общей более чем на 50% что произошло в первые 12 недель без клинического ухудшения то есть мы должны обращать внимание не только на данные методы визуализации но и на клинико-лабораторные показатели. Второе могут появиться новые поражения или увеличение более чем на 50% существующих поражений без увеличения опухолевой, общей опухолевой массы более чем на 50% процентов в любой момент во время лечения. Если первые, первые 12 недель, тут уже любой момент. И, наконец, повышение накопления в тордезокси глюкозы одним или несколькими очагами без какого-либо увеличения размеров очагов. Это тоже является неопределенным ответом, что делать. Мы пишем неопределенный ответ, что делать. Рекомендуется либо биопсия, морфологическое исследование лимфатического узла или при экстрандулярной лимфоме, соответственно, органа, где э, имеется поражение, или пэт в течение 12 недель для подтверждения истинного прогрессирования заболеваний или псевдопрогрессии. И тут, наверное, доктор-онколог вот должен набраться мужества, терпения для того, чтобы не бросить лечения. И, наконец, буквально несколько слов о новых критериях ресил. Пока еще в Российской Федерации, насколько я знаю, широко не применяется. Было много центровое исследований, выполнено порядка 50 тысяч ПЭТ-сканов и оценки. ПЭТ-КТ участвуют в, в этой шкале оценки эффективности лечения, но большее, конечно же, внимание уделяется компьютерной томографии. На что бы я вот хотела обратить внимание? Опять же, большее внимания уделяется не ПЭТ, а компьютерной томографии, динамике размеров патологических очагов и уменьшение суммы диаметров патологических очагов менее чем на 30% с нормализацией поглощения ФДГ, не следует считать полным ответом, если не подтверждено отрицательной биопсии. Это как раз о том, что вот может находиться, могут находиться опухолевые клетки, которые не обладают такой высокой метаболической активностью, и метаболическая активность исчезла в ходе лечение воспаления. И для учета потенциальной псевдопрогрессии следует использовать критерии иммунного ответа, требующие подтверждения прогрессирующего заболевания при двух последовательных сканированиях с интервалом не менее четырех недель и включение новых измерений поражения в общую массу опухоли. Две, само, буквально одна минута об экстратоморальных эффектах. Первое, возрождение тимуса. Тимус будет метаболически активным. Сразу после окончания химиотерапии тимус мы не видим, он будет возрождаться в течение первых шести месяцев. И иногда неопытные врачи пишут о том, что прогрессирование метаболически активная ткань, прогрессирование заболеваний. Нет, это возрождение тимуса. И это возрождение тимуса может даже у взрослых наблюдаться в течение до трех лет. Также птоморальным эффектом является активация гемопоэза в ответ на лечение а гран стимулирующим фактором или колонистимулирующим фактором и мы видим диффузное накопление радиофармпрепарата в костном мозге не надо сразу делать трепан и говорить о том что все это поражение костного мозга нет это нормальный ответ закономерно который тоже может сохраняться в течение полугода и перспективами я считаю развитие это создание новых радиофармпрепаратов более э, специфичных именно к опухолевым ткани. И, конечно, развитие радиомики, радиогеномики, создание программ постпроцессинговой обработки. Благодарю вас за ваше внимание.